всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим некоторые работы наши на примере автомобиля audi q8 значит здесь у нас будет восстановительная полировка помимо этого мы вот заклеим вот эти вот фары с защитной полиуретановой пленочкой далее вот эту вот зону вот эту вот зону мы заклеим полиуретановой пленкой чтобы она не царапалась погрузочную зону бампера в нижней части и вот эту верхнюю часть крышки багажника. А также сделаем шумоизоляцию дверей. И начнем мы с шумоизоляции. Как вы знаете, шумоизоляция дверей у нас делается в четыре слоя. Сейчас у нас в внутренней части двери нанесен первый слой. Это виброизоляция, это Comfort Mat Viper. Это очень легкий и в то же время очень качественный материал. Он имеет очень хорошее КМП. КМП это коэффициент механических потерь. Вторым слоем на нанесенную ранее виброизоляцию мы наносим шумоизоляционный материал Интегра. Это композитный материал, то есть там есть слой мастичного композитного клея, потом слой шумоизоляции. И завершающий слой – это достаточно легкая мембрана. Как обычно, мы не закрываем ребра жесткости, которые находятся внутри двери. Третий слой на самой двери – это у нас также обработка виброизолятором. Это тоже Комфорт Мат Viper. И заключительный этап в работе с дверями – это обработка пластиковых обшивок. Мы здесь применяем Comfort Mat Soft Wave 15 – это, это шумопоглощающий материал. И закрываем мы им практически всю поверхность, но ну, исключая вот эту зону, где у нас находится динамик, а также зону, куда вставляются тросики от ручек. После шумоизоляции дверей мы перегнали автомобиль в зону детейлинга нашу и занялись следующими работами то есть мы затянули вот эти вот фары полиуретановой пленочкой полностью далее у нас задача стояла закрыть полиуретановой пленкой вот эти вот стоечки которые между двух дверей далее была очень зацарапана крышка точнее вверх вот этот крышки багажника мы затянули точнее сначала отполировали а потом затянули полиуретановой пленочкой и нижняя часть так скажем погрузочная зона багажника она также затянута у нас политаном и вот здесь вот наверное вы может быть и увидите здесь вот есть такой еле заметный стык который показывает границу пленки ну естественно мы этот автомобиль полностью отполировали нанесли на него слой защитного жидкого стекла также мы сделали гидрофобное покрытие на боковые стекла передние и задние на лобовое не наносили но тут в данном случае задача у нас как раз была такая, что были только боковые стекла. На лобовое стекло клиент не хотел наносить это гидрофобное покрытие. В целом, это весь комплекс работы с этим автомобилем. Спасибо за внимание и ждем вас в следующих выпусках.